Добрый день. Итак, хочу вам показать, как правильно ферментировать при помощи триходермы фрукты, допустим, груши, либо другие какие-то отходы сельскохозяйственные. Важно, чтобы они не были при этом термообработанные, то есть они не должны проходить варку, возможно, только замораживаем. Иначе, если мы будем их подвергать термообработке, то произойдет нарушение микрофлоры, и там будут более агрессивные микроорганизмы развиваться. Можно только замораживать. Итак, что я хочу показать? Я попробовал перелаживать их соломой, груши, тогда они очень хорошо заражаются триходермой. Но дальнейшее развитие, все-таки оптимальное развитие для грибов триходермы, это вот получается такой вариант. Каким образом это происходит? Это происходит таким образом, что вот эти груши я перетираю втираю их в камыш. То есть их перетирается с камышом порезанным. Порезанный камыш, мы его крупно режем и перетираем груши. Что это дает? Это дает возможность дает возможность развиваться именно грибам. Вот видите, достаток, достаточное количество воздуха и питательные вещества для триходермы, которые возникают после роста бактерий, ферментации бактерий. Мы перетираем камыш. Почему не солому, а камыш именно? Потому что он не травимый. Он стоит в воде, не гниет. Таким образом, на нем не развиваются конкуренты другие ненужные нам плесени бактерии и так далее и вот если видно то здесь вот прекрасно растет триходерма то есть можно взять порезать камыш и перетереть уже те груши которые были примороженные, и на которых полежали в соломе, на которых начала развиваться триходерма. Мы тогда ее перемешиваем, эти груши, с крупно порезанным камышом. Таким образом получаем субстрат, фирмин на котором развивается именно триходерма. И дальше мы ее используем по назначению. Либо разбавляем водички, поливаем либо вносим сразу в почву этот весь субстрат на ваше усмотрение ну грибы в общем то не любят засухи сухости с другой стороны с одной стороны а с другой стороны им нужен воздух тогда они развиваются оптимально э, задача их э, не заразить как бы там своими э, метаболитами, угнетать конкурентов растений. Задача их ликвидирует то свободное питание, которое появляется на растениях, на листочках. Они первые споры триходермы садятся и как бы не дают развиваться патогенным патогеном микрофлоре. Они ликвидируют это питание, которое появляется, скажем, в результате тли выделения сока, питательного ну, и многих других факторов. Таким образом, получите субстрат, живой субстрат с триходермой, можно ферментируя его, груши ферментируя триходермы таким образом. Это перетереть помолв порезанный камыш, уже зараженный триходермой грушины. То есть сначала мы их ложим в солому перелаживаем. Груши вместе с сеной палочкой развиваются. И затем мы перетираем.